так вот <связь> Так, мне надо быстрее к моему бежать стилисту, который сегодня мне все покрасит. Э, потом и надо идти на всякие эти... о привет привет. О, при... привет я опаздываю увидимся так надо быстрее бежать к своему стилисту так он вроде вон там пора наступать а. И сегодня первый же день, когда я разберусь с этими злодеями а. и героями. Так, когда я бегу, у меня, так. Начнем наш. Заштем Устелис еще не пришел? Да, да, да. Хорошо, подожду его. Ветер водяной Иверакон. А. Что за а пузыри были, ладно. Всё, уже час Кому? ждал этого стилиста уже, уже вечер, вы представьте, он так долго шел. А за пузыри не пробиваются, ладно. Какие-то пузыри так. за мной летят. Следим за остальными. Так. -с. Ой, Сейчас, привет, Ой, опять пузыри. как тебе я? Красивый. Я тоже думаю, то, что я красивый. Я, я, покажу, я там, он... тут, э, в лагере, короче, О, пузырики. Лопачь, пузыри. пузыри. пузырики. Ой, Приветики, лоб, как можете. вам мой новый наград? Я гоня, скажу да. так, выглядишь как из помойки. Я тебя обидела. Ой, ешь, Крала обидела. Ты ее. уже использовал одну силу. Вот, что за... вода была. Ой, да Ой. вы что мешаете? Мой симпампусик, мой его симпампусик обижает. О -о -о. Вы что тут Ой, офигели? Ты крыла. что, сам за заобщай? -за... Ты... Я Фион. сейчас применю оппи... дракона молнии. А -а -а. Дракон молнии. А -а -а. Дракон молнии. А -а -а. Всего <СС> хорошего. Горит, все. Да, да, слушай, быстрее. Да, да, да, да. Пожар! Пожар! Я кому-то вывел, облючилась, кто делал этот талисман-челюсть, выбью. Эй, ээээ... Нет! Нет! Вот, он! тут, дом! Нет! Нет, А ты, козел? Где этот козел? Завтра, завтра, или в... Он Магазин! Магазин! Магазин! Магазин! Я хотел, охран... нет. Я хотел быть нет. охранником быть в этом магазине. Нет, всё, всё. Ты козел. Все горит. Ресторан Олега! Там же Олего точно. Быстрее, быстрее, быстрее, а быстрее. Елка, там нет никого. Ресторан Олега погорает. Тут эти нет. пухня горит. Быстрей. Я же хотел везде устроиться, работать. Нет. Ой, повара крякнулись. Ну ладно. Надо спасти всех. Лайдер-дракон. Все, полетел. Йошка, лылай, йошка, лылай. Ни стороны, я шкала, я шкала. В ресторан или его Нет. О, господи, котл. Они... Немного... Они что там? Что там они? Они там них... горели, не знаю. Нет, давай еще. я их вылечу. Мусим-пампусик. Топориком. О. Вот топориком О, вылечу. А что? Я не понимаю. А какие еще места есть? Бада, mm. идем Надеюсь, он больше ничего не испортил. Кап, почему же это... э девочка? Да ты что-то делаешь? Ты слепой? Когда, когда, когда, быть, да. когда, когда я покормлю себе водички, я зарежу того человека, кто делал этот талисман Мне прива, что он вымер триллиард лет назад. Так. Я в прошлое отправлюсь, используя камень эволюции. Так. Ну и пошел ты. Что, со мной с собака собрался следовать? Сейчас еще раз такой молния используется. А что, собаки Ой, у тебя находятся? Нет. Что? Собаки называют меня? Нет. Да. А, Посмотри. Наши... Тики, пора он тоже он... колесо. А дашь мне тебя еще Он, тачь, он, он тоже мой... Фантастика. Мы напам ⁇ м на ка... Так, ладно, где же все мои симпомпусики? Нет, Да что ты мне... Так, смотри, у меня, короче, новый план с Камсом, видишь? Давай, ешь. Так, ты что делаешь? Смотри, смотри, внимательно. Нет. Ты что? Ты дом? Ломаешь шахту? Ты неблагодарный. У меня памятник. Ты дом. Ой, привет, ты Леди Гага? То Ба... сфоткаемся селфи селфи, селфи. Селфи. А Конечно, губа не дура, закатай обратно. Жук, что упало? Что то пропало Мотри, Что упало? Он он и не терял этот талисман. И, и, собаки, темные собаки. Он берет и кидает мячики, и предмет возвращаются. Посмотрите, это был Вы что, вообще офигели? Да. Да. Да. Что скрываются? Они что? Они там скрывают? Ай ты, не смотри! Я Сейчас знаю, мне... я заберу вашу а... достопримечательность. Нет, нет, нет, не смей! Уберем. Не смири, ты, ты, ты что сделала? Красота! Ты что сделала, собака? Заново отрастет, заново отрастет. Мозги отрастут ведь заново. Хотя нет, вот и мозги удастся. Достопримечательность будешь растут. платить. Да, за деньги. Очень Ого, и... привет. О, вот этот, э, бульдог. Привет. Бедная. -пын -пын романтика, фантастика, у меня паника. Бедные Ладно, мандеские. я с вами поигрался, теперь пора, а пора уже и подумать о будущем. Сейчас так. подумаешь. Я могу сказать вам одно, я больше не за этих лузеров, злодеев, так что. Да, есть злодеи, которые намного могущественнее тебя. Могущественнее. Да, конечно. Темная пава, мне кажется, она намного сильнее тебя, неудачника. Да, я И знаю даже, более... Я Павличные. узнаю, кто это темная пава. Заберу камни мне, mm Ничего -hmm. а ты не заберешь. своих камней. У темной Павла хотя бы мозги есть. Дракон воздуха. И правда. Хотя полнее планы, чем у тебя просто нападает. Какой дракон воздуха. Он здесь, вот он. Пузырики. он. прошел. Пузырики. Он летел Он в школе, в школе, в школе. Пузырики? А где пузырики? Мне кажется, это плохая идея. Что это за вспышка была? Это дракон? Это дракон вот этого, Электри. Сейчас опять сейчас неграмотность. Эх, я понаблюдаю за вами. Где он? Прячь, Блорю. Где До он? Эх, вы с вами, за вами так смешно наблюдать. Вот такие лузеры, серьезно. На себя посмотри. Тебя посмотрела. Понятно. Вы видите, где он? Нет. Нет. Он, наверное, использовал дракона воздуха. Да. слепех людей я не видел ну, ну хотя бы кот anyway> что-то видит. Тики, давай. Да, конечно, привет. Открой. Я держу. О боже. Это чё что он там говорит? Это чёрная вот ты не тронь меня, пусть пошёл шаг. Что это такое? Шивакашак. Ах ты сама ты. Сама ты. Что за супер ну, да, Супершанс, супер шанс. Да. Супер шанс. Да. Ля -ля -ля. Что вы там еще говорите? Да. Эм. Ты а? ах, -на -на. Ах, ты. Супер шанс, когда клей. Ну что вы там еще говорите обычно? Шампанья. Шампанья. Настоящий супер шанс, а не твои вот эти супершансы. Ах ты! Супершанс, когда клей. Ах ты, на выздники делаешь. Хотя какой смысл, если не использую этим У меня паничик. Супер шанс! Вот он настоящий супер. Вот настоящий супер шанс. Нет, фигар у тебя киркой. А у тебя фейк. На Конечно, верни. Какой? Какой талисман ты вернешь? Я хранитель этих камней, чудес. Вы никогда не заберете их. А даже если заберете, я всегда могу их призвать. Это же это... сделаешь с mm. помощью магической. Ну, не знаешь, с ничего охранить молчи. Да е Мне это очень сильно не нравится. Конечно, забрать тебя Я все сирин. Не забыли. Mm. У меня и вы сражаетесь поодиночке. Я могу один победить вас всех. Ты где ты, Ланг, моя рабыня? Нет, да, ты заиграли мне к вам покормить бедняки. Беги! Я, лонг. я, я, я тебя. А, что ты делаешь? Я ты больной я, что ли? Сниму тебя. Что... Он твой миленький. Нет, он. Пусть, пусть. Только конечно, лонг. когда. Лонг. Ой, как Ой, ай! Но ну, хотя бы не такой сильный. Да, Окей. я и решил сделать его послабее. Но это чисто благодаря моей воле. Захочу вас всех сожгу туда. Да, да. Древо ветра сейчас... А mm -hmm. Ой, другой дракон ветра. Дракон ветра. Я могу да. выбирать между ними двоих. А дракон молнии? Лонг, тупое создание. Живи mm -hmm. быстрее. Я не понимаю. То он говорит, что он тупое создание, то он говорит, что его симпапусик. Вот именно... Не за своих Как вы это услышали? Я не слышал ничего. Да. Во что? Уши как у слона или больше? Нет, он просто вот это. Или у вас Ой, уже шизофрения говорю. поехала? Он тогда говорил, или? Ну, ладно. Ну, они... ладно так, вы, вы не знаете всю мою. Так, собака, ты что тут забыла? Ну пришла. Охрененная. Он, он вот этом, он в доме, дома. Всё, пора, вижу... закан... пора, вот заканчивать пора заканчивать с ними. Пора заканчивать с ними. У него талисман. Было желтое свечение. Так, все, отошли, дайте я заберу, заберу заветный талисманчик. Нет. Вы мне мешаете, вы мешаете, вы не понимаете, вырваться, вы мне не мешаете, наглецы. Вот ты быдло. Так, хорошо, пошли. А? Ладно, Полин, Нет. перестань вращаться. Полин, а? глупое создание, талисман. Ты глупейшее а создание. Которую я видела когда-либо. Надо ну, да его да. отфигарить. Почему Поле не пропадает? Я не могу. Ну, потому что ты. ты, ты, ты тупой. Бегите. Б... Чем дальше тали... к вами, тем он не сможет ничего сделать. Ой, давай. Полин, беги. Ладно. Талисман Приб... вселился в меня. Ну ладно. В целом, я, не... я могу использовать толчок, И все и полететь. Все, До свидания. Э, мне, да. Олин, лети за мной, давай, она летит за мной. Олин, тупейшая, ну и тупейшее создание, ну ладно. Ах ты, вот ты, ты говоришь, Я больше, пока не могу ничего будет, придумать. Не Олин, придумать. Ах, лети, покушать. бабочка. Я пока ничего меньше. не могу придумать с талисманом. Был бы у меня волчок какой-нибудь. Чем я меньше трачу ваше время, чем быстрее, мистер Бакс, скоро это трансформируется, не сможет ничего исправить. Да-да-да. Ой, ой, ой! Ой! Нужно забрать него все какие-то лесные. Ой, ой, ой! Ну невидимость. потому что это силы петуха. Я заберу твою колечко, котик. Нужно двигаться. И невидимый, я еще, я долго буду невидимым, успею забрать камень собаки. А не Собака, лезь выше. Чем выше залезешь, тем ниже падать. Я не могу понять. Ага, Супер нет. шанс, ага. мне ничего. Ага. Либо это из-за нового костюма, либо что? я ничего не могу придумать. Где же ты, мой симбамбусик? Ты, моим... ты станешь первым в моей коллекции нет. забранных ко мне чудес. Нет, нет. Хотя, хотя буду откровенен, я его забрал у мистера бага всю шкатулку и потерял темному я, чувствую, я сказала, вы... Вы... Собака а, ты Тебя никто не спрашивал. Так ты не. Ой, как же меня такие бесят? Что а, тебе ну, нужно, берег-баг? Сматывайся, неудачник. Вы, вам а стоит, пока я одиночный, вам стоит меня бояться. Ведь я мог использовать дракон воздуха и пролетать везде в любой момент, в любую точку, где вы будете трансформироваться. Да, Примерно. давай, давай. Ну ладно, до свидания неудачник это еще не это еще не, не конец. могу могут прыгать ладно ладно дусу дусу стрипс мой финал так теперь мне осталось натравить на них на них амок мой прекраснейший амок лицей в сильстве лисман собаки Мираж. Все, теперь я буду знать везде, где будет находиться собака. Любое место, куда она пойдет и детрансформируется. Я везде буду, если следить. Давит собачка? Иди, иди, прячься, но я узнаю, где ты будешь находиться. Она больше никогда не трансформируется. Отлично. Е-мое. Собака, ты где? О, Ой, я кажется, видела. Нет, иди. Иди сюда. Mm -hmm. Когда ты подходишь ко мне, у меня сразу появляется супер шанс, я у меня сразу есть идея, чтобы что-то исправить. Мок как только мячики, но не никак. Не... Она вот не находится мяч находится. Оружие супер кота и мячик твой. Да. Мячик дай. Спасибо. Сейчас скоро буду. А теперь я так и знал. Привети, котик. Сейчас Ой. ты ничего не сможешь сделать без своего оружия, верно? Ну что так, где мой второй телефон? Мистер Бак, ты, короче, забрал уже кота типа ничего не можешь. Надо напомнить, адмирал. Да. Бегите. От него. <къем> Нету, Нет, мистера Бага. Да, беги от мистера Бага, бойся его. Мистер Бакзлодей, а. черепашка. Черепашка, мистер Бакзлодей. Пошли ко мне. Я себе дам любой а. талисман, даже талисман пчелки А неужели? Так, теперь.. На... Кот, ты, ты можешь трансформироваться, <сёк> Алё. Могу, наверное. Сейчас попробую. За мной, черепаха, бежи. Ты Трансформировался. <сёк> О, собачка, это трансформируется. Детрансформи... Идеально. О, <сёк> ага, мячик был у меня, воздуха. поэтому. Так, мячик был у меня. Мячик пропал. К Что? Почему мне показывают на это человека, мистер Бак, собака? Чего? А, привет. Не зря мой супер шанс ничего долго я не мог с ним придумать. И когда ты что-то сделал, мне сразу показала на собаку. Я М вселила мок. Таки, таки, мой супер шанс предсказывал это. Ты проиграл. У меня бесконечное количество сил. Я могу всегда вернуться. К тому же я знаю, где найти настоящие ко мне чудесы. А ты не шкатулку. заметил, что прошло уже больше пяти минут, а я все не детрансформировался? трансформировался? Он, наверное, меня уже не слышит. А, да. а я тебя слышу Ищи телефон, у меня мячик с собой в руке. Ладно, пора перейти к последнему плану моему. моему плану. Это осталось просто ждать, пока они все трансформируются. А когда они додумаются, то уже будет слишком поздно. Так, ладно чудесный мистер Бак, <музыка> Ладно. <музыка> Не ходи пока за мной, детрансформация, <музыка> <И> <музыка> давай, Здрасте. Что случилось? Ты кто? Клаус. А, точно. Это я видел как птичка какая-то или мотылек. вон он побежал в ту сторону. Да. Дом Кабри или и он какого-то, кстати, там, я, я вот проходил, я уже живу так, я слышал, как вот эта вот птичка, она разговаривала с какими-то созданиями, и какого-то пацана, у него такая кофточка, рубашечка такая, вот они завели туда у него еще синяя, синяя челка. вот они его туда где-то держат теперь. Непонятно, что вот. Они, короче, видимо, с моим дядей сговорились. Подозрительно. Когда ходят другие? Синев. Появляешься ты, ты, ты. Ладно, я пойду. Синев. Олег? Да. Отлично, теперь сомнения. Что случилось? Лишь, Карл, а что ты меня боишь? Что? Мисс Упершанса мне выбыл меч. И он вот показывал ворота. вот эти... Тебе... Ну все, мистер Бак, крыша поехала, ворота тебе показываю что-то... Ну, вот этот проход мне показала весь полностью. И а -а -а. туда зашел пошёл ты. ты Могут туда пойти? Адмирал, вот он ты. Адмирал? Поймайте ну, его. Ладно. В, в щит. Сейчас. Собачка, стоять на месте. Поймайте Чихотечная. его в щит. Это он, я так не знал, но... Ну, я тебе скажу одно. Все-таки панишка-то у меня, серьезно, да. Я-то не шутил. Но где? То, что он в том месте, мне нужно было, чтобы парализовать кота или жить. Да е-мое. Да, рукожопасти. Тихо сюда, поезд. <связывается> я. О, нет. Мистер Маффрик проймини. Талисман а, Телесман Павлина иллюзия спалась ко мне, Павлина. Ну ладно. Использование силы чтобы вас одурить, была все-таки хорошая идея. Так, а Где он? Де... На, получи. А ты его вот. не видишь. Я его вижу. Он скачет? Нет. О, нет. Это наш Я наш вижу шанс. эту силу. Ну ага. да. М. Ну привет. Много знаете, это очень плохо. Детрансформация. Пойду. Ладно, герои, Мы расходимся. А мог селись сюда. Я, я скоро приду. Я жив. Таким образом. А. Так а почему ты Плохо, плохо Нужно посмотреть. Ну здесь пароль. Ну, вот, ладно. Трансформация. Надо спросить ее реально, Только надо так спросить, чтобы они ничего не. Привет. О, привет. Работать О, Ой, новая. Новая одежка. Да. Странно, вот. А, да. Слушай, у меня что-то дверь сломалась. Можешь пойти посмотреть? Ну пойдем. И чем? Смотри. Я вожу, я вожу порой. Вот он точно верный, но он дверь не открывается. Ну значит неверный. Так верный вот он тут так и был. Я его вожу. Нет. значит ты неправильно вводишь. У тебя нету кирки никакой. Чтобы сломать. Какой брэш или монарх? Иди ты вообще что делаешь у меня дома? Помогите. А то ты живешь. Иди в комнату. Я просто забыл то, что ты живешь. Иди. Я не знаю, ты мне никогда парольство не говорил. Ну, может быть, у тебя, ну поднимаешь, ну здесь реально. Да, подожди. Можешь попробуешь мне этот сломать здесь стенку? Все, да, подожди. Что ты слышишь? Ничего, ничего, Подожди. подожди. У тебя есть что-то наподобие э -э, лука? Лука, да есть. Дай мне лук. Я лук всегда с собой носил. А зачем тебе? Ну, лук мне надо. Держи. Лук батун. Спасибо. Так, сейчас подожди. Оп. Опа. Что? А что ты посвятился синим? Кстати, я гляну, я белый, ты дальтоник. Впусти меня в комнату! Mm -hmm. Ладно, значит, я ее сам сломаю. Да как же вы меня задрали со своими с... С... стереотипами? Ну ладно, я уже сам туда пройду. Ничего страшного, не прозвещайте. No, да. катаклизм. Давай, проходи. Очень. Ничего нет, серьезно? Ну, no, а что ты хотел увидеть здесь? Странно, это, значит. А, спасибо Ладно, за значит... Я теперь буду так проверять всех, кто входит в мою Ладно, комнату хорошо, ш... хорошо. что хорошо, что парнишка у меня. Я я узнаю, к... Да, к... Да, я да, узнаю у как тебя. Ага. Ну, не веришь, не верь. Ну Но и, и, и иди я ты. Пошел... Хоть почини здесь. обойдешься вот, Козел. Офигел. Ну, как... Привет. И Ой, Ой, закончился. Мама, дареньки ешь. Я голодный. Кстати, я этот хотел тебе подарить кое-что. Захлебнулся. Как? Красиво. Да, это подарок с днем матери. Спасибо. Ладно, это на Новый год. Черная штука, спасибо. Это квагатама. Угу. Все, пойду валяться на диване.